Добрый день. В версии А0 с номером 2.11 результат расчета концевика локальной сметы может быть представлен в двух графах – в базисных и текущих ценах. Вот так выглядит концевик в выходной форме по методике 421. Вот так этот концевик выглядит в экранной форме концевик сметы. Для того, чтобы получить такую возможность, в версии 2.11 внесены определенные изменения в правила работы с концевиками. Во всех предыдущих версиях А0 результаты расчета концевика были представлены только в одной графе – и в экранной форме, и на печати. Уверен, что у вас создана не одна сотня таких локальных смет. Как же теперь поведут себя концевики в сметах, которые были созданы до обновления? Сразу сообщу. Концевики, которые были созданы в версиях 2.10, 2.9 и более ранних, продолжают работать и в версии 2.11. Но следует учесть следующие правила. Правило первое. Результаты расчета старого концевика в экранной форме версии 2.11 будут отображаться, как и раньше, только в одном столбце. Это столбец с названием «Результат БАС». На название графы в этом случае обращать внимание не следует. Правило второе. Во всех отчетных формах, созданных до выхода методики 421, то есть сделанных по требованиям методики 35, результаты расчета концевика будут выводиться, как и прежде, без изменений. И Правило третье. В отчетных формах по методике 421, в версии 2.11, Результаты будут выводиться в графе 10, графа 12 будет оставаться пустой. При этом значения коэффициентов и индексов в начислениях будут выводиться в графе 11. Из перечисленных правил следует, что недоразумение может возникнуть только с отчетной формой по методике 421. Вот, например, выходная форма в версии 2.10. Результаты расчета концевика печатались в графе 12, а в версии 2.11 эти же результаты будут представлены в графе 10. Изменить данную ситуацию очень просто, надо использовать новые функции версии 2.11. Во вкладке Концевик откройте столбец Печатать как и в строках где результат получен в текущем уровне цен, установите переключатель текущий. Готово. Теперь в выходной форме результаты в базисном уровне цен отображаются в графе 10, а в текущем уровне цен в графе 12. Есть и другой способ. Замените концевик сметы на типовой концевик для версии 2.11. Он изначально настроен так, что одноименные результаты в базисном и текущем уровнях цен одновременно отображаются в одной строке. Преимущества типового концевика версии 2.11 очевидны. В этом случае, однако, потребуется дополнительная настройка. Установить необходимые для данной сметы индексы и коэффициенты. Обратите, пожалуйста, внимание, если результаты расчета концевика представлены в двух столбцах, а для печати выбрать любую из форм PMDS-35, то в концевике формы будет напечатана информация только из столбца «Результат баз». Для новых концевиков ориентированных на работу с выходными формами по методике 421, мы сохранили шифр и наименование концевиков как в версии 2.10. При загрузке они заменят типовые концевики 2.10 и будут расположены в соответствующих разделах для базисно-индексного метода по 421 методике. Эти концевики можно найти, как обычно, в разделе «Обновление системных данных» на интернет-странице комплекса А0. Подведу итог. Концевики локальных смет, сделанные в версиях 2.10, 2.9 и более ранних, в версии 2.11 полностью работоспособны. Они могут применяться при оформлении отчетных форм по методике МДС-35 без изменений локальной смет. В отчетных формах по методике 421 все результаты расчета будут выводиться в графе 10, всего в базовых ценах. Для оформления отчетных форм по методике 421 мы рекомендуем работать с новыми типовыми концевиками для версии 2.11. Они уже учитывают особенности данной методики. Типовые концевики для версии 2.11 вы найдете на интернет страницы обновления системных данных комплекса А0. Загрузите их с помощью программы обновления. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.